Всем дорогу, с вами Голем, с вами Голем, и сегодня у нас обзор на танк КВ-1. Знаменитая КВ-шечка, которая все и вся нагибает в рандоме. Даже Шерман, да, наш знаменитый Шерман боится его. И сейчас я вам это докажу. Ну что, погнали? Для начала поговорим о броне. ХП у кв 680. Что дает хорошее преимущество над противником в размене. В этом бою как раз увидите. КВ в деле. Борня корпуса составляет. Во лбу 75 мм. Борта 75 мм. И корма 70 мм. Что довольно неплохо для четверок. Но... А некоторые пятерки также не могут и пробить вас. Я составил списочек, кого нужно... Опасаться на КВ-1, это мародер, АТ-2, Т-67, французики, советские ПТшки с 4 по 6, -й. и не забывайте про своих близнецов, а также тяжи Америки 5 и 6 уровня. Бывает даже, что они побивают шестерки, а не они потому, что мы переходим к башне, которая со всех сторон окружена 110 миллиметрами стали дальше по списочку у нас идет маневренность и тут я могу обрадовать обладателей КВ-1 что она на высоте и он гонит как Формула-1 никогда она так не гнала так. и может гнать до 34 км в час по паспорту, но в бою может лишь набрать до 31 км в час Совет по экономии. Не, не исследуйте двигатель. Последний который. Может его не качать, потому что он только тяжелее, только замедлит ваш танк. Он бесполезный, так сказать. Так, пере, переходим к стрельбе и орудию. На топовой F-30 урон базовым снарядом составляет 150-250 единиц урона. Понимаете, да? И очень ДПМная пушка. Староск... Скорострельность почти... 8 выстрелов в минуту. но ну, мне что-то вот вообще не верится. Время сведения 5,7 секунд. Разброс на 100 метров 0,397. А обзор равен 238,4 метра. Отличные характеристики как для тяжелого танка 5 уровня. Он охренительно всех гнет. Вон даже нас. Нас уже не пробивают. Нас все не пробивают. Никто не может нас пробить. И всем очень тяжело достается с нами игра. Потому что за то на гибучий игрок сидит. Танк очень приятный, очень приятный. Хотя иногда и не достает сведения. Не достает сведения, да, и точность. Немножко бывает хромает, да. И бывают моменты, когда снаряды реально какие-то заколдованные Полностью сводишься, полностью сводишься на технику А он просто улетает высь куда-то За круг, представляете? За круг разброса улетает Вот это да, конечно, первый раз такое видел Чтоб так летали снаряды Это жестко, Это очень жестко, И знаете, обидно, когда у тебя остается мало хп И тут тебя добирает А ты до этого в него стреляешь И как бы в начале боя И просто промазал так ты бы его бы точно 100% забрал. Понимаете, нам. А сейчас, ну, как бы, я бы все уже рассказал о танке. И советую вам посмотреть этот мой нагибучий бой, на котором я сделал чудо. И в конце боя вы увидите, что это за чудо.